Привет, с вами Амир Исламов, это рубрика «Дизайн приемы». Сегодня я покажу, как создать эффект Liquid с помощью программы Photoshop. Эффект Liquid считается нынче трендовым фоном. Выглядит вот примерно вот таким вот образом. Подходит обычно для создания каких-то постеров, либо баннеров для соцсетей. Это эффект какой-то растекшейся краски, поэтому так и называется Liquid. Перейдем в Photoshop и создадим подобный эффект. Для начала нужно создать новый файл. Я выберу размеры 1080-1080, они подходят для инстаграма и для вконтакте. Тут смотрите уже от вашей ситуации, размеры могут быть абсолютно любые. Создается подобный эффект очень просто. Достаточно фильтра, облака и пластика. Но для начала убедитесь, что у вас стоят цвета в палитре черный и белый. Для этого нажмите на данную пиктограмму. Переходим на вкладку фильтр, рендеринг, облака. Окей, первый шаг сделан, далее фильтр, пластика. Либо комбинация Shift-Ctrl-X. На фильтре пластика нам нужно выбрать первый инструмент в виде размазанной руки. Рука, которая что-то размазывает. Дальше мы уменьшаем или увеличиваем размер кисти в зависимости от размера вашего изображения. И теперь таким вот такими движениями плавными мы начинаем скручивать их, образуя масляные пятна. Здесь убедитесь, что стоит вкладка «Закрепить края», иначе у вас будут уходить они в край и будут получаться непрозрачные проблики. Они нам не нужны, поэтому ставим вкладку «Закрепить края». В моем случае размер кисти 300, плотность 60 и нажим на 30. Но вы можете регулировать их и смотреть, как будет реагировать на это ваша кисть. Я немножко ускорю филь... фильтр, говорю, ускорю видео и сейчас добьюсь подобного эффекта. Делается обычно такими круговыми движениями. Думаю, на таком варианте мы и оставим. остановимся. Здесь нет определенных порядка действий. Делайте, как вам подсказывает ваше творческое чутье. Дальше нажимаем ОК. Мы подготовили нашу основу. Теперь осталось добавить цвета нашему ликвиду. Для этого создаем новый слой. Далее переходим в микширование градиента. Нажимаем сюда вот на вкладку коррекции. И далее карта градиента. Фикширование карта градиентов правильно называется. И выбираем подходящие цвета. Жмем на данную палитру. Вы можете взять из тех, что предлагает нам Photoshop, но обычно они смотрятся довольно стрёмно, поэтому задайте, пожалуйста, свои цвета лучше. Для этого нажмите на градиент первый ползунок, выберите подходящий цвет. Тот, который на ваш взгляд больше подходит. И соответственно второй цвет справа, с правой стороны ползунка. Можно добавлять более двух цветов, но здесь нужно немного разбираться в градиентах, иначе может получиться не очень красивый эффект. Я остановлюсь, пожалуй, на таком, от зеленого к синему варианту. Нажимаем ОК и в целом наш ликвид готов. Ну, я бы на самом деле перешел бы сейчас снова в фильтр и поправил вот это вот пятно черное, оно смотрится не очень хорошо. Для этого нам нужно преобразовать фильтр, слой с фильтром Smart Object. Далее перейти в фильтр и снова пластика. И сейчас уже поправить как вам нравится. К примеру, вот это пятно я хочу убрать в сторону, потому что она мне не нравится. И местами закрутить. Я сейчас не, не особо старался, вы попробуйте различные эффекты и добейтесь того, что вам нужно. Нажимаем ОК и как видите эффект меняется. Дальше. один вариант для этого нажмите на градиент на ссылку на ссылку на вкладку и можно к по примеру поменять цвет зеленого на красный и будет смотреться вот таким подобным образом если выбрать какие-то желтые цвета то можно добиться эффекта какого-то золотого металла вы можете оставить в целом как есть если этот вариант вам устраивает но сразу скажу, текст на таком фоне читается не очень хорошо, поэтому обычно я добавляю сверху еще один слой и немного затемняю его черным цветом, немного вот так вот, через непрозрачность, затем уже можно добавлять текст, либо какие-то плашки. Дальше. Можно оставить как есть, можно добавить еще дополнительных фильтров и разнообразить немного наш эффект. Делается это подобным образом. Покажу на двух примерах. Фильтр, искажение и, к примеру, зигзаг. Задаем количество и складки. И получаем такой вот эффект ряби возможно где-то тоже может пригодиться далее еще один вариант фильтр искажения скручивания такой вот эффект стиралки либо гипноза можно сделать и заанимировать и загип загипнотизировать вашего заказчика макет Ну а на этом все, мы научились создавать эффект ликвид, если видео было вам интересно ставьте лайк и подписывайтесь на блог вконтакте, ссылка будет в описании. На этом видео завершаем, пока.